В преддверии выборов и при фактическом запрете на организацию митингов депутаты от КПРФ все-таки смогли провести сегодня уличную акцию в центре Москвы. Там они потребовали сделать вакцинацию по-настоящему добровольной, допустить до выборов оппозиционных кандидатов, в частности Павла Грудинина, и прекратить политические репрессии. Глава Компартии Геннадий Зюганов на встрече так и не появился, а полицейские все-таки, без этого уже невозможно собираться, задержали несколько человек. За всем этим наблюдал мой коллега Володя Роменский. Сейчас он находится рядом с нами в студии. Привет, Володя. Привет, Антон. Политическая импотенция, принудительная кастрация и КПРФ как единственная сила, которая может составить конкуренцию и положить конец монополии единой России. Обо всем об этом говорили сегодня на встрече депутатов Компартии с избирателями. Именно в таком формате провели эту акцию. Митинги запрещены из-за коронавируса. Но в Пушкинском сквере собралось порядка двух сотен сторонников левых идей. Кабарев! Народ! Победа! Кабарин, народ! Победа! Кабарин, народ! Победа! Заводил и был депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он, собственно, и собирал наказы от своих товарищей. Рашкин цитировал президента Путина, который обещал, что вакцинация будет добровольной. А на деле, говорил депутат, непривитых сотрудников увольняют с работы, студентов переводят на дистанционное обучение. Кроме того, Рашкин высказал мнение, что перед выборами власть ополчилась именно на коммунистов. Больше никого не преследуют, ни этих фальсификатов коммунистов России, ни эти маленькие партии, все остальные шовапырки. Преследуют только Компартию Российской Федерации наших кандидатов. Это показатель того, что мы являемся единственной оппозиционной силой со своей программой, со своими кандидатами, и мы являемся угрозой. Единой России, этой партии олигархов, этой партии чиновников, которые опять хотят захватить большинство в Государственной Думы, Я считаю, незаконно захватить. Ну вы слышали, больше никого не преследует, только коммунистов. Ну а глава аналитической службы КПРФ Сергей Обухов, получив слово, говорил, что Путин демонстрирует слабость. Так у президента не получается потушить уже которую неделю пожара в Якутии. Не удается ему издержать рост цен на продукты питания, в том числе и даже на морковку. Путин, чем занимается твой фас, если он даже не может сказать фас твоим, тем самым олигархам э, э, торговых сетей, спустя три месяца после поручения? Это что за импотенция политической власти? Президент кричит, морковку остановить, и только через три месяца этой морковкой занимается Федеральная темнопольная служба. Московской городской думы от КПРФ Екатерина Янгалычева хвалила тех, кто не побоялся сегодня выйти и побороться за свои права. Критикуя то, как власти проводят вакцинацию, она также обратилась к сотрудникам правопорядка, которые дежурили на этой встрече. Они сегодня вас принуждают вакцинироваться, а завтра они принудят вас на кастрацию принудительную пойти. Сотрудники полиции, все пойдете на принудительную кастрацию, а? За свои права нужно бороться, их нужно отстаивать, потому что те люди, которые садятся в кресло власти, они считают, что им все дозволено, им все можно, а наша с вами задача их остановить. Очевидно, коммунистам удалось договориться, чтобы акция прошла спокойно. Полиция ни установки звукоусиливающей аппаратуры, ни единственному красному флагу не препятствовала. Однако достаточно резко реагировали сотрудники на плакаты первым такой с лозунгом «Власть ядросом». недоверием развернул молодой человек. Когда к нему подошли сотрудники, другие участники акции попытались ступиться. Шаг назад. Вам еще раз сказал, от сотрудников еще полосы, раз, веры, у меня Да. В В чем у, меня от у меня в чем Отведите его в Подождите, Кажется, что фамилию Навального на этой акции старались не упоминать. Она прозвучала всего один, но, ну, может быть, пару раз, но его сторонники тоже сегодня пришли в Новопушкинский сквер. Юрию, который развернул плакат с умным голосованием, удалось простоять несколько минут, пока его не заметило полицейское руководство. Я поддерживаю именно Навального, Думы. то есть Брин, хочу, чтобы помощи. его освободили в ближайшее время, власти, чтобы он мог баллотироваться. Сказать, чтобы они У меня все. сегодня Испанал фамилия Навального президента. здесь практически не звучит, я знаю, потому что, что... сейчас это вне закона. закона. То есть перемех. я хочу, чтобы трудно, меня услышали. Вручал, будет а почему пришли на здесь, митинг КПРФ? Потому Москва, что здесь собирается достаточно народу. Люди неравнодушны к мы этому собираемся сегодня не бойтесь что вас задержат знают, что я, я не боюсь сегодня бойтесь всех... вскоре силовики все-таки на плакат внимания обратили и пришли побеседовать с юрием предлагали лист ватмана свернуть и уйти но мужчина отказался. Я да. высказываю свою точку зрения. Высказывайте в другом месте, пожалуйста. Когда здесь проходит встреча со спиратиком. Я ничего не требую. Если поддержите, проголосуете. Говорю, убираем. И не Мы в политическом преследовании принудительно вакцинации. Все, убираем. По социально-экономическим правам трудящихся. Не Нет, вы Мы участники встречи с депутатами коммунистами С горечью отмечаем, Проводим, что 30 путь. лет назад пожалуйста, был разрушен пройдет. Советский Союз. И в России, мы воле народу, нас бандитский капиталист. Убрать плакат Юрия даже попытались уговорами сами организаторы этой акции коммунисты. Но он был тверд. В своем намерении его все-таки сопроводили в автозак. Вы уже продемонстрировали... К этой нет, методике. Нет, никак, И пожалуйста, я думаю, на, на этом нужно завершить, чтобы не было. за Не, не будете сражать. Да? Но его, это да? ваш выбор. Я обязан предупреждение полиции. Его повели его, повели. В автобус. Все, пройдемте, Маш, Маш, Маш, Молодой человек. У вас есть телефон? Через несколько минут еще один плакат развернула девушка. В результате ее чуть ли не волоком тащили к автобусу под крики Позор. Я вышла в поддержку Алексея Навального. Он сидит нами за нас задержан, всех. И мы не должны молчать. А -а -а. На что не, не надо хватать. А -а -а. А -а -а. Последним в автозак, оставили человека в футболке партизан. Он тоже решил высказаться против политических репрессий. Скажите, за что вас задержали? За свои права, за свое мнение. Что у вас было на плакате? Потом, видите, там все будет написано. Мы его сейчас изъяли, можете произнести? Да, конечно, Влево, вправо идем. Было написано, нет политическим репрессии. А вот он сам идет со мной. А вот, собственно, несут и да, нет да, партии, партии жуликов воров. Вернутый уже. Какую партию вы имеете в виду? Единая Они Россия, естественно. Мне это кажется удивительным. На эту, очевидно, одобренную властями акцию коммунистов не пришел глава КПРФ Геннадий Зюганов. У него просто другой фронт работы. И он тоже со избирателями встречается. Попытался по завершению этой акции оправдаться Валерий Рашкин. Валерий Федорович, почему на этой встрече не присутствует глава компартии? Он в других местах. Мы не можем быть все в одном месте. Если мы будем все в одном месте, тогда у нас охват очень маленький. Я здесь, Москва, здесь. Он сегодня значит, тоже в работе, находится тоже на встречах с избирателями. Издание УРАРУ просто сообщает, что Зюганов приходить к Рашкину пока не собирается. У него запланирован визит на ярмарку меда на юге Москвы. Значит, э, что говорит там Урару? Хочет они провокации, хочет ли они так сделать и опорочить меня Рашкина, и как-то с Зюганом, столкнуть. Но ничего, он не на ярмарке не меда. Ничего не получится. Я вам говорю, я здесь, Геннадий Андреевич в другом месте. Вы можете Но опровергнуть, что он сегодня работаем. посещает ярмарку Еще меда. Вам. Вы меня слышите? Мы все работаем на избирательную кампанию и работаем со всеми избирателями. Везде, где люди, где народ, мы там. И это правильно. Будь то я. Зюганов сейчас. На ярмарке мы, меда. Мы, мы, мы, я еще раз вам говорю, я здесь, другие все находятся в других местах. Вы меня Подождите, поняли? Спасибо. Однако некоторые эксперты, с которыми беседовали в том числе и журналисты из УРАРУ, говорят, что Геннадий Зюганов не участвует в митингах, не желая в глазах Кремля стать в несистемной оппозиции. Видимо, возможно, боится повторить судьбу в том числе и Навального, сторонников которого в итоге сегодня на акции коммунистов и задерживали. Антон. Спасибо, Володя. Володя Роменский, который работал сегодня в Москве на встрече КПРФ со своими избирателями.